Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк-лайк-лайк! Like, like, like. Ну все, мамочка, пока, я в школу! Ой, нужно еще раз игрушку сыграть! Ребята, а вы какие игры любите? Я, например, Роглокс люблю! Ой, сейчас, минуточку, доиграй! А ты в школу идешь? Ага, решила сегодня на роликах в школу поехать. А ты знаешь, что у нас сегодня очень интересный урок по рисованию? Ага, учительница вчера сказала, что нас ждет какой-то сюрприз. Давай пойдем скорее. Ага, идем. Ой, здравствуйте, Читер Мы успели? Ой, Дон, погоди, ты так быстро катаешься, за тобой прям не успешно. на тренировку? Во сколько? Конечно же я буду! Сейчас обещанный сюрприз! Девочки, начинаем наш челлендж! Три маркера! Три маркера? Ой, все, пока-пока! Три -пока. маркера у нас в школе! Вот это круто! О, становится интересно! Ха, я думаю, у меня рисунок будет самый классный! Верки, а с чего такая уверенность? Хм, потому что я люблю выигрывать! И это у меня отлично получается! Ну что ж, посмотрим! Ну что ж, если вы готовы, можете подходить ко мне и выбирать себе рисунок! А я первая, можно? Интересно, тоже мне попадется. Ух ты, вот это да! Я буду рисовать единорожку! Красивая куколка тебе попалась. Выбирай еще фломастеры. О, посмотрите, какие цвета мне попались. Да, повезло, так повезло. Теперь я пойду. Так, сначала выберем рисунок. А у меня тоже ничего. Вроде девочка, а прическа, как у мальчика. Да, это не совсем те цвета, которые я хотела. Ну ладно, как-то выкручусь. Ну все, теперь моя очередь. Так, рисунок. Вау, посмотрите, друзья, это же куколка Лол Доктор. Хм, смотрите, ничего, такие цвета не нравятся. Хм, я думаю, у меня будет самый классный рисунок. Ха -ха. И... Ой, ой упал. Хе. Ух ты, смотрите, я же говорила, у меня будет самый лучший рисунок. Ну что ж, еще осталось выбрать цвета. Класс, бегу я рисовать. Девочки, свои рисунки, а мы сейчас попросим зрителей, пускай не проголосует, чей рисунок им больше понравился. И напишите нам результат в комментариях. Ух ты, какая милая единорожка получается. А у меня, доктор, очень яркая. У меня рисунок самый интересный будет, а моя куколка самая эффектная. Ну что, девочки, вы готовы? Давайте покажем ваши рисунки. А вот и моя единорожка. Ребята, я надеюсь, вам понравился мой рисунок. А это моя лол-доктор. Мне очень нравятся ее волосы. А вам? У меня рисунок самый классный. А мне, если честно, моя куколка Мальвина напоминает. А вам, друзья? Только у нее волосы не синие. Но, если честно, мне все рисунки понравились. Каждый интересный по-своему. Ой, кто это пришел? Войдите! Здравствуйте, я ваша новая учительница по литературе. Ах да да, мне директор школы говорила, что должна прийти новая учительница. А сюрприз-то не заканчивается. Привет, друзья! Ну что ж, пока вы голосуете за рисунки наших куколок, мы откроем для них новую учительницу. Ну что ж, поехали наш первый слой! Отлично открылся! Видите, здесь совсем другой шарлол. Это у нас оригинальный прямо из Америки! Представляете? Ой, а вот и подсказка выпала. Смотрите! Это у нас наверняка противоположности! Может сегодня к рассвету присоединится закат? Как вы думаете? Мне уже не терпится посмотреть! Итак, Итак наш второй слой! Я уже вижу желтый шарик! И здесь у нас наклеечки со способностями! И наконец-то третий слой! Ну, я вам скажу, он отлично открывается. А я ищу тату, она здесь. О, смотрите, я не помню, когда мне попалась Дон, я не помню, была ли только точно такая тату или нет. В принципе, все возможно. Ну что ж, давайте скорее откроем. Сейчас мы уже узнаем, кто здесь спрятался внутри шара. Мне еще желтые шарики не попадались. Ну что ж. Поехали! А вот и наш первый аксессуар. А, смотрите. Хм, что-то здесь очень маленькое. Я боюсь, что это будет повторка. И это у нас... А -а -а -а, так спешу, открыть не могу. Он пустой? Нет, здесь что-то было. А, смотрите, здесь сосочка. Мне кажется, это будет еще одна вот такая куколка. Друзья, представляете, когда мне попалась вот эта куколка, я так увлеклась, что я даже не заметила соску. И мне даже потом писали в комментариях, что посмотри в пакетиках, потому что ты можешь выбросить сосочку куколки. И спасибо, я ее нашла. Ну что ж, поехали дальше. Наш второй сюрприз... Да, да, друзья, да, это у нас будет еще одна Дон. Посмотрите, это точно такая же одежда и точно такая же куколка. Итак. Да, будет учительница литературы Близняшка. А здесь у нас роликовые коньки, вот такие вот желтого цвета. С бантиками. Такие они милые, хорошенькие. И наш последний аксессуар. А, это бутылочка. Точно. Вот она. Наша красочная бутылочка для куколки. Ну что ж, давайте сделаем взрыв. Один, два, три. Вот и наши конфетти! Это, конечно же, повязка нашей куколки Дон и сама куколка! Вот она, красотка! Какая же она хорошенькая! Посмотрите, они совсем ничем не отличаются! Сейчас мы ее оденем, начинаем с повязки! Посмотрите, вот такая куколка у нас сегодня попалась Давайте еще проверим, меняет ли она цвет Мне очень интересно Ну что же, друзья, смотрите У меня две одинаковых кукол Вот эту я покупала в нашей стране А это оригинальная американская Посмотрим, какая у них разница Я знаю, что моя цвет не меняет Проверяем Видите, нет, ничего не случилось а новая куколка? О, да, это что-то, чем-то. Посмотрите, какая красота! Какая она красотка! Очень круто меняет цвет. Мне прям очень при очень нравится. И еще у ее тело. А, -а, а здесь тоже появляется купальник, очень классный. Ага, посмотрите, вот вам какая разница. Две одинаковых куколки. И у них разные способности. Одна цвет меняет, а вторая нет. Ого, у тебя прям губы посинели. Ага. Я очень замерзла. И волосы такие синие-синие. Ага. У холодно. Очень. Это да быстренько-быстренько в теплой воду. Ага. Как будто ничего и не было Ой, как тепло Ну что ж, а что ты еще умеешь делать? А сейчас проверим Так, моя куколка а, -а, а у нее водичка течет из ушей Вот так А новая куколка Плюется Вот так вот, две одинаковые куколки А способности совсем разные Ого, да вы же совсем одинаковые О, не совсем, уже в глазах творится. Все, больше игры не играю а как теперь узнать, кто из вас учительница, а кто моя подружка? Это ты мое отражение? Нет, это ты мое отражение. Скажите, пожалуйста, а вы не очень-то молоды для учителя? Ведь вы же наверняка еще институт не закончили. Ну да, я еще учусь, но я к вам ненадолго. Только на стажировку. А потом дальше продолжу учебу. Вот это круто. Теперь, наверное, я полюблю уроки литературы. Ну что ж, ребята, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Toys and Dolls. Ну что ж, до новых встреч. Чао, какао. Чао, какао.